Дорогие друзья, вы находитесь на канале game С вами я, София Мы продолжаем Сын Рима, у меня даже что-то сзади взорвалось Но мы, как настоящий э, герой Не поворачиваемся в сторону взрыва Господин, резерв четвертой когорты собран Но наши ряды нарушены В городе рыщут отдельные отряды противника Понял Так, ну что будем делать? Понял Куда идем? Туда? ой, -ой, -ой. Приветики, ребята! Будем прорываться, как обычно? Плана нет, но мы держимся э, Да что ж такое-то? Уже вот который раз нажимаю на shift, а такой цвет будет Нажимаю на Shift, у меня высказывает это... меню... Стима э -э, Прям бесит Подожди, давай! Я пытался его казнить, а он вместо этого ждал, пока, видимо, нас ударит Так, ну тебя-то я парировать умею Ой-ой-ой! А сказала, я и тут же про... Профукала два парила. ней не Ну давай! Пробей! Пробить я, отлично! казнь, Вс ⁇ Вс ⁇ хватит медведь! Вс ⁇ ну что разошёлся какой? Так, у нас тут есть что собрать? Пики, пики, пики. Я могу взять пики? Нет, не могу я взять пики. Не берет. У меня получается первый раза открыть дверь. Наги! Ой. Так, а мне куда? Мне куда-то дальше. Это, видимо, так был. Заветочек посмотреть. Так, мне вниз. Ага. Четвертая когорта? Есть. Готовы, ребята. Вперед! Сюда! Куда-сюда! Да понятия не мне куда бежать! Это ты знаешь этот город, я его не знаю! Нам нужно освободить проход! Эталеон с той стороны! Ага, вот вижу, Флаг стоит. это Заработал! Есть! Противник! Так, сейчас будет тактика, да? Нас следу... всегда. Так, в влево, ваш Леонидер задается защищать лего фраг предоставь вам защищать право. Для этого у вас есть скорпион. Очень сильно при поддержке лучников. Закрывают брешь справа, не позволяя врагам прорваться, но этой позиции нет поддержки лучников, очень сильны при поддержке скорпиона. Давайте вот эту установим. Вот легионеры занять укрепление слева. Так, лучники могут оказать поддержку левому флангу, сильны, если легионер прикрывает слева, могут оказать поддержку, если рядом нет легионеров. Так, лучники могут оказать поддержку вам, лучники, кажется, марио поддержку огнем. Мне это надо? Надо пускать там они будут. Лучники! На левую платформу! Почти, так, а я тут вправлю! Все в порядке, ребята, не сын. Хорош. Что-то новое отрубил что ногу. Коби? Так, я еще успеваю команды давать на стрельбище. Держимся. Никого не пропускаем. Не Стрелять залпали. Завал почти разопа. Скоро доберемся до командира. Леша, отлично, отлично, разбирайте, разбирайте, завал. Чисто. Все чисто. Молодцы. Защищайте территорию. Я к командиру. Давайте, ребята. Не пойдем. Не стоим. Приветики! Ай-яй-яй! Все равно пошел на поддержку к своему, да? Генерал, получается! Да вы вот задолбали, что вы все красные тут такие! -то? Мне кататься тут не нравится особо Это очень неудобно на шрифтах Мне удобнее отпарировать идеально Да что ж ты не это? Ну, давай уже просто... Да, -да, да давай Жизнь! Жизнь! Жизнь! Жизнь! Ушла жизнь Здрасте, здрасте, я как раз тебя ждала, мой хороший Все, поправили здоровье слегка Камло! Ну давай уже, от это, это самое, парируй ну, ты сдохнешь, нет? Что? Такой долгий убийств-то, а? Ну наконец-то! Теперь бы от к тебе бы избавился. Ой, хорошо, подожди! Вот то что надо Поправляем здоровье Я тебе сейчас замахну Смашетом Я бы хотела чтобы ты промахнулся Говнюк На Так так Вот так Поправляем здоровье Хорошо Тихо я даже чувствую, мы близимся прям к финалу. Развязки истории. Ай, все-таки проткнула. На смерть проткнула. Капец. Он ему как отец был. Ноги, руки на месте? Чё там? Мари, сын Рима, восстань. Время еще есть Твоя судьба ждет Никак не дает сдохнуть Облинись. Как мне спасти Рим Все потеряно Не трать время, срывая лепестки Срежь бутон Бобейнгера, А ч Будику-то? Ну, можно, конечно, ее убить. Будика. Это как мы сюда попали? Генерал! Мы не сможем их долго сдерживать! Будика. Господин! Господин, я не знаю, сколько мы еще… Боги нам не благоволят! Мы должны… Бежать? Ты бросил пост, чтобы сказать мне это? И ты бросил своих людей? Нас призвали боги. И ты хочешь сбежать? Мне бы убить тебя. Ты позоришь наших людей. Ты позоришь меня! Ты позоришь Рим! Клянусь, Центурион. Рим не пойдет. Не сегодня. Сегодня мы сражаемся. Дайте сигнал остаткам Шестого легиона. Пусть укрепят западный фланг. Пятый легион из Старого квартала туда же. Я узнаю, что с 14-го встречу врага перед дворцом. Вперед! Понял! Первая линия должна держаться, держаться любой ценой. Так, мы теперь главный, получается. Генерал Мари, а мы еще можем спасти. Так, тут у нас получается, это самое, тут все раненые, вот нас сюда перетащили походу, да, с поля боя. Сюда, генерал. Воины Будики захватили форум. Что прикажете? Убить Будику. Пробьем брешь в рядах охраны Будики и убьем ее. Так, тут вот уже они прямо до города добрались. Купец, вот все это рисунки о том, что нужно убить императора. Так Это Помереть никак не дают Там воскресят, тут воскресят, кошмар! Ты перси, блин, щитом теперь. Ты погибнешь не напрасно. Ну спасибо! Ты прям меня успокоил, что я погибну не напрасно. что-то хоть как-то. Спасибо! Спасибо, вот может поддержать. мы его выкинем да а нет к стене просто прыгнем господин оставьте 14 -го окруженные у реки на дальней стороне наше укрепление стрелая скорпиона могла быть письмо от часа с ага можем вот тут забраться я просто думаю это надо войти как-то что как кого опа слон слон слон может ты завалишь слона вы идете, господин! Да конечно, я бегу! А! Все, по поняла, я бегу, бегу! За тобой! Лучший день из 19-го легиона! За мной! Есть! Внизу! Дать поддержку! Впереди есть пилу Стрелять залпами! Стрелять залпами! Так, а где я, блин? Стрелять залпами! За сокращаемых число! Стрелять залпами! Вот тут эти самые стоят! Почему я их не могу взять? Вот! Неужели, ё-моё! Стрелять залпами! У них осталось всего несколько солдат! Да что ж ты, -мо? Луччики уничтожены. Ну наконец-то. Вперед! А мы куда? Вс, да, приняла, бегу. Открывай. Несемся, как ветер. Господин, это будика! На боевом слоне! Она кружит оборону дворца! Какие орудия у нас есть! Там на хребте Скорпион, господин! Где? Боевые слоны! Оп! Ещё один боевой слон! Ё-моё! Ещё один! Он атакует! Тихо-тихо! Давай-давай-давай-давай! Блин, слоны у нее взяли откуда-то. Слонов набрали. Ай-яй-яй! Ну, слоника жалко, но ну не могу я. Одного убили, второго убили. Это дерьмовая ситуация, когда у вас вроде бы, в принципе, один враг... Ну, и вы враги друг другу. Ей, в принципе, так-то на него плевать. И главное до императора добраться и грохнуть его. Желательно еще всех его сыновей перерезать. Ну, сыновей мы уже перерезали его. Она нас ждет. Ну, давай. Вот мы и встретились, римлянин. Сдавайся или умри. Дать тебе разрушить Рим? Нет! Обоим нам не победить. Я не могу позволить тебе встать на моем пути. Отбила! Я тоже отбила! Я тоже хочу умею! Стирай себе, что сейчас было? Хотя бы да. один удар смири, а, да, да, да. Так, рано. Да, опять рановато получилось. Нормально у меня получается. Парировать вовремя. Нет, рано. Значит, рано. С этим нужно подождать, значит, получается. Опять рановато. Не дает ни то, ни это. Блин! шут эх марий повержен блин щека вот тут зачесалась блин давай это только не опять зависишь давай нормально ну, давай нормально ну, Нам чуть-чуть осталось пройти то ну и мое вот хорошо хорошо хорошо нам чуть-чуть осталось в принципе, мне кажется, это уже конец игры. Там всего-то ничего. Сейчас мы ее. Её... Вот, да. Мы просто у котика, Алинка началась и теперь везде ее шерсть, везде все в шерсти, абсолютно все. Вот мы и встретились с Как тебя пропустить-то? Сдавайся или умри. Начинай. Дать тебе разрушить Рим? Нет. Обоим нам не победить Я не могу позволить тебе встать на моем пути Да что мне там выскочило-то, а? Зачем? Зачем мне это выскочило? Какая-то надпись Вот Дождались Вот Терпение. Давай. Хорошо. Держимся. Спокойно. Так, так. Так. Опять рановато. Ты из ее вот этих вот быстрых ударов Стараешься как можно быстрее поставить блок, и поэтому, когда у нее начинается другой затяжной вот этот вот удар, ты начинаешь быстро ставить этот несчастный блок. Сдавайся прямо сейчас, Будика. Да что опять? Замахнулся меня такая. Вот это что сейчас было? Это вот что я сейчас отбила? Ну давай. Выживаем на идеальном парировании, что делать? Вот это вот, кстати, у него Вот эти вот большое количество ударов пошло Это уже посложнее Потому что там нужно выжидать Рано. Я тоже так могу, на Только это не помогает И три удара дается нанести Больше она уже начинает блокировать Вот видите, тр... третий удар она мне не дала мне не сидеть. Все. <свист> Мы молодцы! Мари, сын Рима. Она запомнила мое имя. Мы с тобой очень похожи. Ну да. Судьба сделала нас врагами, но в другой жизни. Быть может в другой жизни. Не в этой. Да. Не в этой. Давай, римлянин. Давай. Так, выбора особо у него не было. Центрион Север, ко мне! Покажите это с самого высокого места. Варвар увидят это и побегут. Мы победим! Раз ты здесь не ради моей защиты, то для чего? Ради убийства? Ты приказал убить мою семью. Ты оставил Рим в развалинах. Все, что произошло... Все эти ненужные жертвы Тому причиной Твоя зависть, тщеславие И гордыня Стой, стой, стой, стой Ты не забыл пророчество Оракула Император может погибнуть только от своего меча Ты не можешь убить меня Только я могу, ты сам сказал Умоляю Какая нафиг <связано> разница Дай мне кинжал, генерал Чтобы я мог хотя бы умереть как император даже если и не жил, как он. Ты сказал, варвары побеждены. Значит, это не они бьют в дверь. Это мои претарианцы. Стража! Стража! Дамокл здесь! Он хочет убить меня! Защитите меня! Это же свинья мерзкая! Валить надо было самому! Его предсказание оракула избили, а? Не было предсказания оракула, он бы просто взял Май, и перерез бы его. Мой дорогой, это божество ты вот Представляешь, это. Сколько проблем ты создал? Как сложно мне было собрать все эти кусочки. дали тогда убить бутику. Все просто. Тогда бы они победили бы сразу. Чтобы разрушить Рим и уничтожить это подобие цивилизации. Мари! Осторожно! <ч rank> <mosquitoes> вы, смертные, играете в свои игры! А вы, боги, в свои! Но у игры есть правило. <Boeing> <с Innovative> На Степане играешь! Как вы с вами весело? Жизни у меня осталось мало. Нормально. Это я его проткнула, если что, не переживайте. Не так кнопка. Это все хорошо. Я просто это я сейчас немножечко в панике, поэтому я не, не, не всегда понимаю, что надо нажимать. Парировать надо или убивать. Поэтому я чуть-чуть притормаживаю, вы меня простите. Так, не та кнопка, блядь. А! Опять не та кнопка. Я просто смотрелась, как один другого убивает. И я такая, о, прикольно. Просто весь. <таспоррес> То есть Дамокла убьет Мария, Мария убьет Дамокла. <таспоррес> Это нормально. Он победил в войне. И он сейчас идет убивать императора. А не так нуфка, блин! Уже можно-то! <звы> Ты уже просто как решето! императора. Меч Фу. Император погиб от своего меча. Все как говорил Оракул. Но если бы Оракул ничего не сказал, Император погиб бы раньше от меча Мария. Или Дамокла. Или Мария Дамокла. Ну и кто теперь спасет Рим? Герой-то мертв? кто понимал, что происходит и что, как вот вообще, что надо делать. Все? Типа, она победила. Он признает поражение. Ну, нормально нет вот так вот людскими жизнями играть, а? И Один пытался разрушить, вторая пыталась как-то это все сделать обратно. Ну и че? Со временем Рим излечился, а его цивилизация снова разрослась и расцвела. Город, спасенный невоспетым героем, простоит еще тысячи лет. Рим выстоит. С того дня... И до последних дней человечества. Мы получается, спрашивали игру, какие мы умнички с вами? Как это прям... душевненько! На самом деле, нет, игра классная. Она и по управлению очень комфортная, она и по сюжету, в принципе, очень неплохая. То есть, это такая, может взять за напряжение, хотя это кажется таким, ну, банальным каким-то. Но все равно прикольно. Тем более, есть очень много всяких прикольных механик, там, я не знаю, разрушать вот эти вот ловушки, там, переворачивать, взрывать бочки, там, и так далее. Когда ты берешь там, отряд на... Это самое Под свое командование И вы идете против лучников Ну это прекрасно, мне кажется Это прям Ах Вот, и вы там идете черепахой защищаетесь, ну это же клево Мне действительно это все очень нравилось И нравится в принципе до сих пор Я иногда даже могу переиграть в эту игру Потому что в ней вот есть вот что-то такое И как бы если подумать, да там Получается император говно Сыновья его говно они развязали войну и вот просто начали творить полную дичь. И вот, к сожалению, да, такое может случиться. Поэтому наш герой пошел биться со всей этой хернией. Вот, спас Рим и никто о нем не вспомнил <laughs> в итоге. Ну, короче, как-то так. Вот, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи со всеми в следующих уже, получается, играх. Всем спасибо, всем пока-пока.